Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами вновь Олег, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я начинаю обзор такой игры, как Эликс, которая недавно вышла на экраны. Вот, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Игрушка от разработчиков Piranha Байц, тех самых, которые создавали Готику, которая нам в свое время нравилась. Посмотрим, как покажет себя данная РПГ. Так, выберем сложность легкую, чтобы не особо сильно напрягаться, так сказать. И чтобы прохождение у нас было довольно-таки простым. The survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the Old World, new factions arose. The Berserkers, the Clerics, the Outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce Old World resources that drove them, for the Comet had bought something new. Elix. An element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the clerics, it drove new technological innovation. For the outlaws, drugs to free their minds. To berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them at the cost of their emotions, Elix offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Alps. Seemingly unstoppable, the Alps have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elix. Advancing from the frozen wastes of Zaycor and their fortress ice palace, the Albs threaten the future of all the factions on Magellan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission—one Alb selected to change the fate of Magellan. Так, вот уже начался геймплей. Как минимум уникальный игровой мир. Мы находимся на какой-то планете под названием Магеллан, Куда когда-то упала комета и все живое превратилось в непонятно во что. Сейчас фракции воюют между друг другом. Это так, вкратце. Мне кажется, уже по увиденному ролику было все понятно. Мы летим куда-то. Сюда нас подбивает. Оказываемся где-то в каком-то в лесу. Крутой костюм на нас. Хорошо было бы, если бы в дальнейшем был с нами. Но этого точно не будет. Чувак чем-то напоминает протагониста из готики отчасти. Это так лично мой взгляд на такие вещи. Когда и графика была гораздо хуже, но чем-то он похож же и you know can be only one consequence for failure что-то они затеяли не них не хорошее короче жопа я так и знал подстрелили меня сволочи Негодяй! Ты что там делаешь? Ты че, что там делаешь? А ну пошел он отсюда! Как понимаю, что я без сознания, меня просто-напросто раздевает, забирает у меня все. В итоге я чуть не в трусах здесь. Оказываюсь. Да нитки меня обобрали. Вот сволочи, а. Ну что за народ а лишь бы в душу нагадить давай чувак все не так просто как ты думаешь вот очутились мы непонятно где дождичек поливает на ну вот все в лучших традициях как только мы появились начинается сбор всяких ингредиентов всего, что попадется под руку. В общем, все мы это стараемся забрать, унести. Ну, график да, действительно, она такая немножко своеобразная, ну, свойственная. В общем, не такую, какую мы привыкли видеть сейчас Надо Надо убедить, Пока не вернулись, чтобы довести job. дело до конца. Не а было them. бы найти оружие. Чувак, да ты пророчишь! Согласен, что тебе надо приодеться, а то ты выглядишь как бомжара, только что выброшешься из ямы, из какой-то... три на что на тебе одето в самом деле, иди давай уже приоденься, что-нибудь нормальное найди себе. Нельзя же так, нельзя. Как ты будешь вершить великие дела-то в таком-то наряде, а ну ты, блин, вообще... Ладно, меньше слов, как говорится, больше дела. Что мы имеем? из оружия. Посмотрим. Это у нас папочка. а точнее какой-то обрезок какой-то трубы, который мы можем бодренько размахивать. Отлично. Так. О, можно вот так даже. Ага, понятно все. Понятно, понятно. Я здесь уже несколько дней, и, кажется, больше нет у меня в организме. Ощущаешь, слабость, думай, Джакс, думай, оружием, бронями, иди, ты забрал Калакс, Ка-Калакс. Не знаю, это тебе Did уже Каллакс решать, кто тебя там, что забрал. No. Ты же пьяный no. валялся. Если бы не Калакс обнаружил, что я жив, I он бы меня прикончил. Это был кто-то другой. Это... Соображай, соображай! правильно мыслишь. Если это это территория. Или если вернется к меня найдут берсерки, мне конец. Ну, ты уж постарайся, чтобы никто тебя не нашел. Будем ныкаться, значит. Так. Пока что. Мы в таком небольшом закрытом, так сказать, пространстве находимся. Нет, пока никуда не выпускает, кроме как направления. Прямо. Развалин старого мира. Возможно, здесь я найду что-нибудь полезное. Думаю, найдешь. Что там такое? Ох ты, враг! Ничего себе! А ну иди сюда! Я тебя сейчас разделаю, как бог черепаху! Давай! На. Так, что у нас тут такое? Объединяйте быстрые атаки и тяжелые атаки. Е в серии. Чем длиннее серия, тем больше урона вы нанесете. Не забывайте о выносливости. Так, на Е, значит, нажимаем, и у нас типа супер удар какой-нибудь да, образуется. Ну-ка, давай посмотрим. Что-то вроде я... Что-то вроде я сделал. И сразу же вынесет, варь. Так. Отлично. Сырое мясо, конечно же, мне пригодится целебные зельки так что у нас тут еще есть уже что-то находим какой-то какой-то мусор хлам больше тут я так понимаю ничего нет так так все. вроде все за решетку мне не попасть сейчас надо что тут у нас такое что за ерунда у-3, один из моих дронов, Кроуни Похоже, он сильно пострадал при аварии. Тут уже ничего не сделаешь. Мне вот интересно, куда делался Крония-4. Здесь он еще строй, то Может быть, я еще найду его в Эдене. Нет смысла поискать его. Ну, давай, скачу. Так, я так понимаю, мне вот сюда... Что-то у нас здесь есть. Кто это? А, это крыса просто. Так. Ну-ка, ну-ка что у нас тут есть так вижу что есть железная какой-то вообще барахль, барахлицо которое вероятнее всего поможет мне в дальнейшем всего понемножечку так шкатул, чушь катулка ну, нет не вдавайся в мельчайшие подробности так видимо оно и задумало что-то здесь еще есть да я же не все забрал ага. Вино, всякое барахло. Молотки, что нельзя подбирать? там что же лежит? Нщицы, молотки. Ну, не, нельзя, нет, нельзя, нельзя. Что тут было еще, по-моему? Да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот тут же было что-то, ну. Вилки, ложки. Что не берешь так, Руками что ли, есть будешь? Давай. Не хочет. Значит. Значит, будем руками. А почему им бы и нет? А, тут забраться только. Ладно, поехали дальше. Так. Шла отсюда крысиная морда. Гнющая техника старого мира больше тут ничего Надо Ну как ничего? Вот этой консервы, это что, ничего, что ли, по-твоему? Или ты чё совсем уже буржуй зажрался Надо все подбирать, теперь это пригодится для выживания. Значит, так никогда не прокачаешь. Свои навыки. Так, я что-то вроде брал, типа. У меня же лук вроде был. Так, что-то ладно, давай, присядем. Так, чё, а чё? так нельзя ничего открыть, что ли? Ни инвентарь, ни хрена, когда ты сидишь-то. Ну, дядя, ну ты вообще, блин, какой ты безрукий инвалид. Если присел, значит, ничего не можешь сделать. Только стой, что ли? Что у нас есть? Железный пруд за оружие. Так, лук, земледельца есть. Поставим, наверное, троечку. Лук есть, стрелы есть, я так понимаю. Три штучки у меня. да. Всяких случаем вооружиться, чтобы уже отгонять всякую нечисть. Зелье целебное, всякая ерунда, барахлишка, вино, консервы. Так, дальше, что у нас? Это из травы что-то я собрал здесь. Ну, в Готике говорю, по подобное что-то тоже было. Собирал всякие такие ингредиенты, потом варил из них зелье. Ну, это, в принципе, такая составляющая практически каждой ролевой игры сейчас. Неудивительно, что это тогда было в Готике. Именно Готик и еще несколько игр того времени являются, так сказать, про отцами. праотцами НПГ жанра в целом. Ну ладно, это уже другая тема. Поехали дальше. Маленький желтый самоцвет. Всякой хрени, короче, набрал. Это мои задания. Ну, выжить это само собой, не умирать же прямо здесь и сейчас. Спутники. Рабочая жестяная банка. Ничего особенного. Главное, что мы экипировались. У нас теперь есть лук. Лук такой нормальный, вижу. Стрелять можно из него. Блин, вообще логичный ты человек, конечно. Идем дальше. Идем дальше. Что? что такое? Достать... Ох ты, блин, а! Я даже не успел достать оружие. А ну иди сюда, ты! Тихо-тихо-тихо. Не трать патроны зря. У нас крыса какая-то больная. ну-ка, ну, давай опять я тебя сейчас посильнее вдарчику несу. А, ничего серьезного, здесь ничего сложного не было. Завалил. Пока что крыс, ну ладно. Хотя бы так. Справляешься! Молодец! Продолжаем собирать всякий хлам. Нам это должно пригодиться, в конце концов. Человек, чудеса ну, Дальше, ставочка. Типа мы выходим в большой мир. Покажут чисто мир. Да, карта вижу, что действительно большая. Охота начинается. Ну да, не маленькая такая карта. Посмотрим, как это будет на деле. У меня территория, что я забыл, так далеко от Сакара Если я хочу получить ответы на свои вопросы, надо его найти, для этого нужно оружие и снаряжение Да сейчас все найдем, и оружие, и снаряжение По ходу действий все будет Походу, все, походу, мужичок. Давай, давай уже. Главное это двигаться, не стоять на месте. Что это? Магниевый факел. Берем. Все, берем. Пепельницу тоже берем. Мне ее взять нельзя. Спасибо, я уже насиделся. Лифт. Лифт рабочий. Руины, кстати, никакие, а лифт, главное, что рабочий. Прикольно. Поехали, что ли, вниз. Ой. Как Ну ты что ж кричишь-то? Давай кричишь. Есть тут кнопочка, вырубить тебя нет. Да. да ты чё? Ты? ну ладно. Без паники. без паники. Главное без паники. Так. Мой реактивный ранец. Наконец-то повезло. Должно быть, его бронил тот, кто забрал мою броню. Теперь остается только выбраться отсюда, пересечь, пересечь вражескую территорию и выяснить, зачем мой брат хотел меня убить. Пара пустяков, в самом деле. Да, действительно. Так, что за реактивный ранец? Пробел зажать, использовать реактивный ран. Нет, я так понимаю, да? Так, ну-ка, ну-ка. А, нужно зажать. О, полетел прикольная штука почему в готике такого не было давай лети-лети а что ты не летишь-то близко сильно стою да Пытаемся. блин это же, не, это же не должно быть препятствия давай-давай-давай летим Все. молодец сундучок Штаны труженика, мало лечебное зеле Вау, мне штаны новые дали. Ну-ка, давай посмотрим. Штаны труженика. Поодел? Типа Это использователь. Окей, одел, вижу, что одел так. Тут у нас что такое? Появился. Ну, понятно, что что-то появляется периодически у меня в инвентаре. Это я зашёг Факел. Да, действительно стало гораздо светлее. Ищем, что у нас еще, еще здесь есть такого. Вселенное зелье. Туалетная бумага. Все в хозяйстве сгодится, поэтому берем все. Металлический хлам, еще такой же факел. Так. Все, обшарим. Все, что видим, все обшарим. Сигареточки. Так, да, все берем, давай, чувак, все берем. Так. Идем дальше. Металлический хлам. Пригодится, наверное. Интересно, здесь есть как бы ограничение по весу, сколько я могу таскать или нету просто я не вижу что где-то было указано типа вот мол больше такого количества таскать нельзя и веса в принципе я у, у всяких предметов здесь не вижу наверное скорее всего здесь не ограничено это все дело ну нашим проще так что у нас тут за комнатка такая надо посмотреть сигаретки все берем весь хлам который найдем и потом в конце концов можем реализовать Солебные зели, так они вообще нужны. Так, да, много всякого хлама берем. Как и всегда при начинании, мы затариваемся всем возможным хламом. Озерное мясо, металлический хлам. Все, ладно, думаю, это комментировать смысла нет никакого особенного. Ты когда-то хотел молоток, вот, пожалуйста, получай. Так, бежим дальше. Много тут, кстати, этих факелов магниевых. Но я думаю, пригодятся. И что там такое? Железная руда. Ну, пока что все тихо, спокойно, мило начинается. Эден, земля берсеркеров. Если они меня узнают, то могут довести до конца то, что начал Калакс. Угу. Эликсид какой-то собирает Чего он? Зачем? О, ничего себе, я как умею Случайно нажал Два раза влево-вправо Он Перекаты такие делать, мне так кажется Вот ты молодец Ну-ка давай мы сейчас перекатами подкрадемся к нему и зарежем Тихо-тихо Сейчас мы грабан... грабанём этого Не получилось ну ч сразу, <laughs> как всегда. Пока мы малого уровня, получаем, так сказать, звезды за свои деяния. Если собираешься ходить тут и на людей попадать, научись это делать пать по получше, ты еще из развалин Кое-кто пытался меня убить, украли у меня броню и снаряжение. А теперь я смотрю, ты хочешь закончить начатое. О чем First ты вообще? Ты Какой начал? Сначала ты на меня нападаешь, нападаешь, а потом, я же вор и убийца. Если бы я хотел тебя убить, этот разговор не состоялся бы так, что тебе придется извиниться. Ах ты засранец такой, а. Давай, докажи, что ты не вор, я, возможно, учу тебя доверять тебе. У меня лишь факты, а не слова. Ну, излишняя доверчивость здесь тоже может убить и столь, столь же верно, как отсутствие приличного оружия. Так что тебе общем, очень повезло, я помогу тебе найти безопасное место какую-нибудь экипировку, если ты перестанешь пытаться на меня напасть. «Чего ты вздумал мне помогать?» «Работа у меня такая. Собираю заблудших и пропавших помогаю добраться до Голиета в безопасности». «Ты можешь оказаться кем угодно, хоть работорговцем. Что ты хочешь на самом деле?» «Я хочу, чтобы война закончилась, а для этого нужны люди, иначе нам не выжить, а люди нужны в безопасное место, но безопаснее, чем скитаться в геноществе». Хочешь, можешь оставаться и тут и ждать, пока у тебя идет отряд Альбов, или в предолго не протянешь. Слушай, не а ты никого развалин не видел? Ты первый, кого я в этих окрестностях встречаю. Если меня самому не придется проверять, there, я кучу времени сэкономлю. Можешь не напрягаться, здесь никого нет. Ну, куда тебе повезло, пару дней назад тут альпский глайдер разбился, и разведка пришла его искать. Поверь, встречи с отрядом альпов не пошла бы тебе на пользу. Ты так, так уже не пошла, какие-то меня пострелили. Ну да ладно, хватит болтать. решай, что будешь делать? Я возвращаюсь в Голиет, Может, можешь пойти со мной, там безопасно. Кроме того, там ты сможешь забрать, заработать новое снаряжение. Если хочешь выжить, выжить предположение лучше тебе не найти. этом я признался с Берсеркером. Я изо всех сил старался выжить и знал, что рано или поздно удача перестанет улыбаться мне. Я знаю, я знаю группировку всех, людей, но лично мне это удалось решить. Что, что тебе остается терять, на мой взгляд? Вообще ничего. Логично. Мышь это да, то есть ты идешь, каждый твой выбор это что-то решает в мире, то как ты с людьми разговариваешь, определяешь сам, на себя посмотрение не оружие, не брони, не друзей. Не очень так хорошо у тебя все в жизни складывается, да? И сегодня все изменится, чтобы то, в прошлом ты можешь начать жизнь с чистого листа. Оптимисты, блин, однако, дурас, ду, когда на север, север придет следующий отряд Альба в поисках Эликса, люди и защитят тебя Не знаешь, защиты тебе в нетерпрообразовательный не попасть Для тебя есть возможность показать, чего ты стоишь, присоединиться к нам Почему ты хочешь мне помочь? Я же говорил, в Голия, люди нужны Воины, земледельцы, заходники, лавочники, у нас все, у нас все место найдется так, обучать меня можешь? Нет, можешь обучить меня и дать мне снаряжение. Если останешься, придется служить, право быть здесь. Но это уже для всех так, и для клириков, и для изгоев. Конечно, придется подчиняться приказам, да и законы надо соблюдать, но здесь-то тоже не метод мета намазна. Слушай, мы болтать можем долго, но все равно придется. Да, я согласен, пошли уже. Так что ты выбираешь, О, останешься или пойдешь со мной? Да пошли, конечно, чего делать-то. Поверю пока <рекшнёжные> что. У тебя слово сделано не расходится. Поверю тебе пока что. <рекшнёжные> ну ладно, сочту это за комплимент. <рекшнёжные> комплимент, ты не пожалеешь. Если тебя интересует боевое искусство <рекшнёжные> или магия, <рекшнёжные> так дерсикиры об, обучают новобранцев. <рекшнёжные> Мы сделаем из тебя воина. Нужно идти здесь полно гниловеприй, если стая на тебя наткнется, дела твои будут совсем плохие. Пойдем со мной в голе, там ты Под -под разработаешь Расс... эликсита, эликсит, купишь эликсит. броню и снаряжение, поверь. Эликсита, это деньги что ли? Я хочу найти вора, который украл мою броню. Если ее, Если ее украли где-то близости и не очень Рэй. давно, тогда начни лучше с Рэя он изгой и тут застукал пару незад. Дерганный такой. И где мне его искать? Я не знаю. Ушел куда-то на север-восток, скорее всего, в Тавар вернулся. Я на твоем месте за ним меняться не стал, подозреваю, что что-то подозреваю. Я пойду с тобой, пошли And уже, хватит болтать. Тогда следуй за мной. Если О, еще, если нам придется разделиться, имей в виду, что лежит к востоку отсюда. Ориентируйся на север, на свет от святильща мана, его издалеко видно. И да, меня зовут Дурас, рад знакомству. Хорошо, будем, well. пошли. Держи ухо востро, тут охотничьи угодья всяких диких тварей. О, пошли. Ты особо не торопись, чувачок. Надо успевать по пути все прихватить, как всегда. Так, спринт, левый shift, атаки, это понятно, уклонение влево, вправо, вперед, назад. Если с ним достаточно, вы можете выполнить действия. Okay. Окей. Оп. оп, оп. Много здесь всего. Места здесь хорошие, красивые. Жил бы здесь и не уходил бы отсюда. Красотища-то какая! Let's go. Так, это мне, наверное, пригодится. Это мне тоже пригодится. Топор какой-то взял. Ну-ка, посмотрим. Оружие у меня есть. Новое. Не всегда же, блин, железной дубины хотите, правильно? Во, ржавый топор, -то бачи, будет. Пошли, пошли. Иди уже, Сусанин. Про меня, главное, не забывай давай-давай-давай иду-иду okay. что такое будь на чеку а что я ни разу здесь спокойно не прошел вечно кто-то нападает если ждут тут так опасно зачем ты меня сюда возвращаешься если так опасно зачем ты сюда возвращаешься когда упала комета весь могилами едва погиб живая зеленая планета покрылась тисковым пеплом на берсеркер принимает, применять магию, чтобы возродить наш мир Да ты вокруг, это самое зеленое место на всем Магилане Магалане Магалан Им нужно больше людей, и каждый, кто приходит, получает возможность начать с чистого листа Пора двигать, минусы в этой растительности тоже есть Из-за нее можно не заметить, как гниловей подкрадется Спасибо за дельный совет Ладно, пошли Пошли, пошли, уже мужичи так, мне предлагают пробежаться. Ну-ка, давай. Пробежимся. Да, я это умею, я это умею делать. Ебо, был... как слоу покси. Поехали дальше. Умеешь, молодец. Да иду, иду. <клышленный> Что такое? Развалины? Это то, что от старого мира осталось Напоминаю о том Здесь можно найти что-нибудь полезное? Возможно, возможно, пару дней назад Здесь Может. был отряд клириков, разведчик Пришли, пришли что-то вынюхать вокруг этого. По крайней мере, план не был такой А вместо этого Мы на стаю гнилой Эти развалины забежали обратно И не выбежали Хороший враг, мертвый враг, гниловепри, тебе здорово помогли. Смерть в пасти, гниловепри, недостойно воина. Может, эти клирики еще живы, ты не проверял? В самом деле! Это же враги, хотя, быть может, ты и прав, мы все союзники в войне против Алибов. Но руины опасны, там все еще могут оставаться в гниловепри. Почему ты не приснился к какой-нибудь группировке? Группировки меня интересует, почему, почему ты выбрал Берсерков? На, на вопрос, на вопрос ответить. Ну давай, ответим так. Здесь я не могу принимать никакого решения. Пойдем дальше. Да ты задолбал, я понимаю. Очевидно, блин, хренов. Посмотрим, не оставили клиники чего-нибудь. Но рискованное дело. Так что, возможно, следует двинуть предпрямником в Гольет. Но имей в виду, там живут твари, которые пленных не берут. Определенно безопасно было бы обойти их пока. Но что скажешь, рискнем солнце в руины? Почему бы и нет? Пошли. Пошли в развалины, ничего нет. -то? Мы не ищем легких путей, чувак. Давай, раз уж мы здесь, то мы по хардкору. Так. вы получили новый уровень. Откройте адьютор, э, нажав B, чтобы распределить очки характеристик. Найдите учителя, чтобы потратить очки обучения на изучение новых навыков. Открываем. Да подождите, сейчас я прокачаюсь немножечко. Что нам тут нужно? В ловкость. А, улучшение ловкости помогает повысить урон стрелькового оружия и открывать доступ к новым боевым способностям. Так, а, у меня вот уже 10 очков есть, да? Интеллект, в зависимости от выбранной группировки, интеллект увеличивает либо ману, либо пси-силу, а также новые, открывает новые способности. Хитрость. Так, у меня уровень 2, ясно. Что будем прокачивать? Стойкость, ловкость. Так, ну давай ловкость тогда качнем немножечко. Пусть ловкость будет 15. Хитрость. На социальные навыки. Эликсид это что, это деньги, наверное, да, такие? Эликсид. Хитрость. Ловкость, стойкость. Отвечать за запасы жизненной энергии, доступ к предметам и способностям. Это, в принципе, понятно. Физическая сила. Так, ну ладно, интеллект, наверное, понадобится Пускай будет 13 примеру. И хитрость. Официальные навыки всегда пригодятся. Потому что надо будет общаться, наверное, торговать, все дела. Применить изменения? Да, черт возьми. Применяю. у нас так понимаю какие-то очки обучения а уже ближнего боя что-то лучше выбрать -то. так понимаю что что-то можно одно очки обучения у меня одно но это скорее всего нужно у каких-то учителей обучаться да тут они же не, не просто так тратится то есть там я раз нажал плюсик поставил нет тут нужно учителей искать у меня вот очко обучения есть одно но без учителя я его потратить не смогу. Так, мы ну, в принципе идем дальше. Я готов пойти туда, куда мы с тобой сейчас решили. Let's go, чувак, let's go, погнали. Пойду, я иду, блин, что ты так вещишь Оба, это что это? Видишь, Крис, ты чё куда ты смотришь? валия да, блин, всю ловкость. Каждая атака увеличивает шкалу комбо-силы. Когда шкала достигнет определенного уровня, вы сможете выполнить особую атаку Q. Чем точнее вы выбираете момент для удара, тем больше комбо-силы вы получаете. Я похоже не очень-то сейчас точно выбрал момент для удара. Ну как, Q. Можете... Что я делал? Ужас какой. Какой я неопытный. Че. Давай же валий. Че ты телешься? Так надо ее валить. Все, тебя учить надо, кто здесь тру, я или ты? Иди отсюда. Ну ты что в самом деле уважаешь то так, мужик? Ты смотрю, в шмоте, в неплохом таком, знаешь. Обведешь Хрен пойми как. иду, иду, иду. Всякая трава попадается по путям. Что такое? Что это такое? Вы активировали телепорт. Теперь вы в любой момент можете вернуть сюда с помощью карты вашего Адиютора. пока поделись, а я. Да ты что, реально что ли? Я вот так стою, а ты там терешься? Что это, кабан что ли? Надо быть предельно осторожным. А ну иди сюда. Ты, Чем-то можно воспользоваться? Что-то он там сказал, я что-то так и не понял костер Жар, жареное мясо можно сделать ценность повышается здоровье увеличивает давай сделаем жареное мясо из обычного поджарим его поджарим что-то он сказал что можно что-то сделать здесь в руинах типа пошарит. сейчас пойдем пошарим так, ну, пошарим-то мы однозначно здесь. Пошарим. Зайдем, как следует все исследуем. Исследовать мы любим такие вещи. Да, я так понимаю, это монета местная. Эликсид. Что за странные звуки? Да, пошарим мы в другой серии, скорее всего, да. На сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе событий, выходящих на моем канале. С вами был Олег, всем всего хорошего и до новых встреч.